Три месяца назад я сделал ролик про жесткий баг в CSGO. Угадайте, что поменялось за это время? Ничего. Сегодня я расскажу про один из самых серьезных багов в истории CS, который позволяет класс сервера Valve. Он был найден 28 мая этого года. Кем именно, непонятно. Может кодром вонтапа, а может кем-то еще. Но суть заключается в том, что некоторым методом можно отправлять на сервер неограниченное число пакетов, из-за чего сервер начинает зависать. В CSGO не предусмотрены фильтры таких пакетов, поэтому когда сервер пытается их обработать, то просто зависает. Это приводит к тому, что у всех игроков появляется тайм-аут и их выкидывает с сервера, а они не могут на него зайти до тех пор, пока не будет разлага, то есть когда сервер не обработает пакеты. Прикол в том, что можно не только класть сервера, а можно еще и послать такое количество пакетов, чтобы сервер работал, но все игроки очень сильно лагали и телепортировались по карте. Данным способом можно сделать так, чтобы все получили временную блокировку из-за того, что не смогли подключиться к серверу, ну или просто моментально выиграть игру, например, в Danger Zone. Если же крашер держать слишком долго, то сервер просто ляжет, и будет считаться то, что игра не состоялась, реплей не будет сохранен. Очень странно, что настолько критичный баг существует так много времени. Сейчас я покажу нарезку со своих стримов, и вы сами увидите, что можно делать с помощью этого прикола. С ратом тростфактором. Вот Нет. Это ты? Это ты? Это ты, да-да-да. Вот Пойдем на Б пойдем но ну. куда ты никуда не пойдешь <смех> Нет, ты никуда ладно, не пойдешь <смех> ты никуда не пойдешь слушай ну, все хватит хватит ладно Пацаны, а что лагает? знаю что сервала не сладкая это это типа, ну, уже ну, во многих вы хоть так уж что гриш это уже во многих что добавили Блин, ну перестань <смех> <блядь. смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Сейчас просто всех крашем, типа ты выйдешь и обратно зайдешь. Важно понимать, что он жрет больше ресурсов. Заходи, я один в Нет, намного больше он жрет ресурсов. Правильно же я понимаю? External Stanal он же намного будет ресурсов? Двое людей просто сыграли в нуле, прикинь. Заходи обратно. It's Да, да, опять смотри, а что за парни? У вас тоже лагает? Да. Да, да. Капец. Законченная у них Тима. Да, ебать, там. СП-50, ахуен. А у вас тоже SP-50, да? Да. Пацаны, что сервер лагают? Додос сервера, они додосит сервер, это У Вас лагает? Да, они сервер додосит да, сервер до доси. Как это можно? Куза, кузак, вот, да блять, что за флешка, сука! Кто флешку кинул? Ты, блядь. А -а -а. Машина. Ты заебал, э -э -э -э -э! за friendly файра? О, нахер, мы ч, где грам-то вообще? Всех лагает? Да, да, да. Капец. Ну, CSGO ну, крутая если... игра. А может быть эти CSGO пидоры? на Source 2 при переходит? Не думаете? Эти пидоры? Просто эти пидоры. значит сервер. Чё привет. за пиздец сейчас был? Привет, привет. Чё так часто припадаешь? Бро, где был? Хотите я вам покажу один баг? Короче, CSGO, смотрите. А, в чем заключается суть? Короче, вот если я сейчас крашу сервер, да? В чем будет дальнейший прикол? Я диффужу бомбу. Сервер просто на, на, на данный момент он завис То есть ничего на сервере не происходит, он зависает То, что бомба взрывается, она сейчас не взорвется, Время просто не идет Меня одного не крашит, сервер просто сейчас стоит Вот представьте то, что просто вот Вы играете, допустим, трек, у вас воспроизводится Вы просто поставили его на паузу, вот тут то же самое Но, меня не выкинет Бомбу я раздефужу, а всех кикнет совершенно из этой игры, кроме меня Смотрите, как это будет Я отжал додос, оно сейчас разлагает Я раздефужу бомбу Вот как раз таки на 0.0.140 секунд Сразу же она раздефузится и после этого, короче, будет показано то, что никого не было в живых, но бомба была раздифужена. Смотрите. А. Ладно. Это пока. просто в прошлый раз я также, короче, делал на Инферно и показал то, что типа вообще никого не было в живых, но бомба была раздифужена. Ладно, блин, не показалось показать жесткий дождь Завоебки эти кончились. Вас тоже кикнуло? Стоп. А, все, я подумал, это они раунд взяли. А как они могли раунд взять, если у нас двое живых было? Чего, стоп. Да ебал я, брат, нахуй мне, 50 св 50, 50 нахуй. Хеба, в пизду нахуй. Нормально там А, я подрыл, да? Стрети, смотрите, смотрите, я еще помогу моим ведьмой ту. Братуха, там противник стоит. Господи, там противник сзади него стоит. Чувак, ну давай, ну боже мой, развернись. Сзади, сзади, чувак, сзади. О, о, -о, -о он увидел. Давай-давай-давай стреляю, его. Давай-давай, рыщи, давай-давай. Пожалуйста, прошу тебя! А, давай! Господи, ну попади, ты позже, что сложного? Давай! А, ну, стреляй, господи, стреляй, господи, ну стреляешь ты! Да, <соценно> а, Один патрон у него лоха. Давай! Что это такое? Хорош! Хо-хо! Помочь, помочь, помочь, Им это помочь! Так, да, помогаю. Давай, давай, давай, -по -по -по попадешь, попадешь. помогай, Тима, он убьет его, он убьет. Он не попадет с опы, он не попадет с опы. О, вот все. Фу, Нихера я в соло раунд вытащил только что вообще это видели? Типа жесткие лаги начинаются, короче. И я жестко сажусь и дифужу бомбу. Полите жесткую тему. Я ее сейчас задифужу на изи. Блин, вот кто сзади меня только стоит, интересно. А! Его кикнуло! Я щас задифужу! Он меня не убьет! Я ж далеко сижу! Да? Да? Да? У меня есть подозрение по поводу <coughs> этого сервера, кто его кладет. Так, надо на 30 секунд где-то отпускать, потому что у них должно будет уже показаться уведомление. Опа. <coughs> <terrorists win."> <coughs> <coughs> Сейчас все, короче, выкинет, они все умрут. А, и, и с игрой будет покончено. Конец. 0 секунд раунд. Да я понимаю мировой рекорд. Пацаны, я пошел, фу, легит, отойдите все. Фу, легит, фу, легит. Надо, он не бегит, он. Заходим. Запушили. Мы в ловушке пердушкира. Что происходит? Очень лагает. О, он перестреливается. Там перестрелка идет. Его убили. Брат, лагает. Не понимаю. Да похуй пойдем в одиннадцатый. Ой, а лечит как ревет. Ой, тушить. Тушить. Что блин, блять, из бокса, бля. У нас один раунд, чтобы понимали, уже минут наверное две идет. Я не понимаю. Сука, времени этот раунд идет Если я подержу на 3-4 минуты эту хрень, то сервер просто... Проп... Он ляжет, и пропадет игра, на нее нельзя будет приподключиться Ни победы, ни поражения, ни ничё What <laughs> the fuck? сак New box <плыва> Давай боже мой спасите меня во имя отца и сына и святого духа Кстати я придумал! Есть офигенная идея Я сейчас короче сервер типа крашну Но продолжаю дефузить их, короче сейчас нахер кикнет А я типа закончу этот раунд Низи дефуз вышли на новый уровень Надо львнуть, чтобы за собой следы скрыть. <laughs> И показало то, что никого в живых нету. То есть... Во, так по, в, Вдумайтесь! Оно, оно показывает то, что никого в живых нету. Кстати, я а их не смутил, то, что я один челок... О! Oh. Что? Что? Интересно, а можно закончить игру, чтобы их всех заб... А, нет, она, она, она типа в принципе не начнется просто. Ха, чего? Раз по три панозорка расскапонзор. Дела тут не финика, у нас на YouTube десятки блокеров миллионников миллиоников рекламируют не меньше убийцы. А вы заметили, кстати, you то, что этих чуваков не кикают? Или кикает. <laughs> так, ну давайте, короче. Сейчас мы начнем дропаться И попробуем сразу весь сервер крашнуть Тут 14 человек в этой игре Будет забавно, если это будет легкая победа Это же изи boost получается Может экран очень быстро забосить буквально за несколько часов На 25 секунд подержу Вообще оно должно прокатить, потому что типа же сервер просто упадет По сути оно должно так работать Сейчас мы это проверим что? Чего? Это что произошло? Две секунды на победу? Я за две секунды <смех> топ-1. За две секунды топ-1 занял. Вау. <смех> Охренеть. А вы могли когда-нибудь занять топ-1 за две секунды нахер? <смех> вот это нормально. Капец. Тупо 14 челов нахер просто в помойку вынес. Даже 15 еще моего тиммейта. Да, вот такой вот баг есть в CSGO. Надеюсь, вы теперь понимаете всю суть проблемы. Если что, я немного эмоциональный на этих фрагментах. Ну, это был стрим, а на стриме нужно быть живым. Ну и да, что самое главное, от этого бага есть спасение. Это консольная команда CLTimeout 0007 Ее вы видите на экране. Что я хотел сказать этим видео? Вальвы, пофиксите нахер уже CSGO.